Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремителем освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Бактус-калейдоскоп, шестая деталь. Здесь все просто. По отработанной технологии надвязываете с одной стороны и с другой стороны две симметричные части. Шестая деталь, предпоследняя. Сейчас мы вяжем тоже два треугольника по краям. И на седьмой части будем уже наш бактус завершать. Поэтому вяжем шестую деталь. После завершения вязания шестой детали мы получили вот такой скос. Видите? Очень резкие скосы пошли. Таким образом мы уменьшаем ширину бактуса очень резко. Так бы у нас он пошел в сторону по аналогии с предыдущими деталями. Так мы его очень хорошо уменьшили. И теперь нам осталась завершающая седьмая деталь.